Буквально пару минут назад закончилась партия у Романа Гриба, и сейчас хотелось бы услышать пару комментариев. Расскажи, просто, как шла твоя борьба сегодня? Сегодня была очень тяжелейшая схватка, был разыграна острый вариант социализмской защиты. До последнего момента ситуация напоминала качели, то есть оценка позиции менялась из стороны в сторону, то есть было лучше, было хуже, но в конце концов партия перешла в довольно технический эндшпиль, где не удалось реализовать свое преимущество. Мне показалось ли, ты долго реализовал свое преимущество? Нет, свое преимущество реализовал недолго. Это думал мой соперник. Очень, очень долго, поэтому я как бы показалось со стороны, что это очень долго. То есть ты потратил минимум своего времени? Да, я потратил минимум своего времени и реализовал свое преимущество успешно. Без всяких без беспокоя, скажем так. Завтра последний тур, скажи просто, какой планируешь занять место? Все будет зависеть от э, ребьевки ситуации. Но я планирую, как обычно, играть на победу, на борьбу, то есть не, расписывать ничьих не собираюсь и настрою меня боевой. Скажи, просто бывал на турнирах такого уровня? Да, подобного уровня я бывал в турнирах. Скажем так, например, был тот же турнир в Минске, чемпионат Европы по быстрым шахматам, значит, чемпионат Европы среди любителей в Чехии, в Пордубице, детские чемпионаты Европы ну, и так далее. Малые там довольно неплохие места. Столице удалось принять такой значительный турнир по количеству игроков достойно и организация и сами сам турнир заслуживает высокой оценки. Ром, расскажи про свое знакомство с шахматами. Свою шахматную карьеру я начал шести лет. Первый тренер был Костин Борис Васильевич, к которому я пришел в первом классе. Он меня довел до чемпиона Беларуси Беларусь 2007 года тренером является Лендренко Ленит Николаевич. В настоящее время являюсь практически уже международным мастером по шахматам. Рейтинг Всемирной шахматной федерации 2415. Скажи просто, вот ты не раз выступал на чемпионатах мира и Европы. Какой был самый лучший результат? Самый лучший результат был в 2010 году. В Порто-Каросе место на чемпионате мира. Тогда я был близок к второго, но последняя партия немножко не повезло. То есть именно последняя партия повлияла на Последняя партия повлияла на результат. Аналогичная ситуация была и в Праге на чемпионате Европы. То есть тогда я там тоже занял пятое место и проиграв решающую последнюю партию. Скорость, а если бы не шахматы, как ты считаешь, чем бы ты сейчас занимался? Если бы не шахматы, я бы сейчас продвигал нашу экономику вперед. Что, что я и планирую делать, поскольку я являюсь выпускником экономического вуза Польского государственного университета города Пинска. И в будущем планирую работать в банковской сфере. Планируешь получать второе образование? Пока еще не думал об этом, но не исключаю такую возможность. Скорее а шахматную карьеру будешь продолжать? По мере возможности, если работа будет позволять ездить на соревнования, то... Буду продолжать активно участвовать в соревнованиях. Но не факт, что мне удастся продолжать так, так же, как в юношеские годы, потому что работа, сами понимаете, отпускать не будет. Какой свой следующий турнир планируешь? Пока еще не думал об этом. Возможно, летом поеду в Курос куда меня пригласили уже. Мастерский игросмейстерский турнир. Возможно, куда-нибудь... Ближайшие страны, зарубежные страны, Литву, Латвию, Польшу, какие-нибудь международные соревнования. Пока в процессе. Скорость, а есть ли у тебя любимая шахматная книга? Так, Такого не имеется. Я в основном читаю шахматные журналы. Интересные новинки выявляю там. А книги шахматные читаю все. То есть любимые нет. А что можешь по посоветовать начинающему шахматисту? Начинающему шахматисту, как многие другие тренеры советуют шахматную книгу Пожарского. Она очень тол толково изложена. Для начинающего, для начинающего уровня вполне хватит. Скорее просто присутствует ли в шахматах фактор везения? Безусловно. Без везения ни, ни, никуда в любой игре факторы везения присутствует, поэтому. Вот даже в моей сегодняшней партии э, оценка позиции, как я уже говорил, менялась из стороны в сторону, поэтому я мог и проиграть, мог и выиграть. На последний момент я не знал результат, поэтому без везения никуда в любой игре, не только в шахматы. А как ты считаешь, тебе часто везет в шахматы на доске? Не часто везет в шахматы на доске, на самом деле так и есть, только... Я это уже ощущ... не ощущаю во время игры, ощущаю, когда уже игра как бы закончилась, поскольку иногда приходится спасать такие ситуации, которые со стороны кажутся полностью безнадежными. Скорее, а если тебе поступит предложение работы за рубежом где-нибудь в России, в Украине, подумаешь ли над этим? Безусловно, подумаю, но я буду оценивать и другие внешние факторы. Значит, стоимость жилья, стоимость проезда, допустим, свои финансовые возможности. Смогу ли я потянуть эту работу?